Здарова, Эмспок здесь, да? Слушайте мои треки, Слушайте этот трек, качайте телами в так, да? Да? Три, два, раз, начали! Голые тёлки и мужики, С водой холодные большие бачки. И всем И всем привет, дорогие друзья, с вами Бугги. Ну, здесь должны были типа быть гневные комментарии, которых нет. Но я должен что-нибудь туда вставить. Блин, если я не вставлю, будет выглядеть глупо. Ну, в общем, сегодня мы поиграем в игру, которая называется ⁇ Мистер президент ⁇ 5 баллов просто. 5 баллов автору этого названия. Э, ладно, так мы продолжим играть. Давайте сначала осмотрим все, что у нас здесь в комнате есть. Почему в моей комнате висит плакат голового президента? Не, он на Ух ты ж, Я вот вообще не понимаю, у меня целый шкаф бабла, а я живу на какой-то крыше. Ну и давайте, по сути, приступим к самой игре. Я, конечно, не буду объяснять, что там нужно делать. Я думаю, вы все поймете сами. Миссия по спасению президента. О да, упал, зараза! Встань! Встань, стань с места! делает? Hey, Эй, no. Подожди! Как? Вас убили? мистер президент мистер президент че ты творишь вообще Уи. Уи. Уи. Уи. Уи. так что еще здесь можно делать но я понял, что ты любишь ползтей. Я сегодня Ползти. пьяный, детка. Я честь имею. В пустой голове не прикладывай, дом дуба. Так, окей, давайте теперь реально спасем президента. Президент! Да, карапусты несчастный. Президент! Президент! Ха Я сделал это, честь имею. Да, наконец-то. А вы не подскажете, где здесь холл? Что вы рот открыли? Вы не подскажете, где здесь холл? Вы не поняли приколы? Вы не поняли приколы? Где тут холл? Вы не поняли? Вы не поняли приколы? Вы не поняли приколы? Где тут холл? Вы не поняли? Я сейчас вам покажу фрагменты из одного очень популярного фильма, и вы все поймете. По коридору и налево. Спасибо. Лично я вообще был удивлен. У меня примерно вот такое лицо было, когда я узнал об этом. <связь> <связь> <связь> Нифига себе. Остановнище. <связь> Увидели? Я пяточкой отбил. Я пяточкой отбил. Я же пяточкой отбил. Вы мне... то. Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я супер год. Я супермен. Ты перестанешь танцевать? Что происходит? Ты нормально вообще? Нормально все, а? Нормально. О, я лежу в вашу подмыху. ваша подмыха такая вкусная.